Всем привет, с вами я, Атилет, и сегодня я хотел бы заснять такое видео. У нас в городе завтра открывается новый этот такой центр, где гонки будут с, и, с, с известными машинами. Короче, я это все засниму. И если будет активность, напишите мне в комментариях если вам понравится, и я прочитаю комментарии все, и если вам понравится, я засниму такой же контент, как на видео, так что смотрите, что я буду выкладывать, не пропускайте, так что... Там мир в 1 грамм в лесу Не гори, такие вот гад все страны Центральной Азии славятся своим прекрасным гостеприимством. И у нас сегодня были гости из Казахстана и Узбекистана. Дядя Алик и Данил под ваши аплодисменты. Давайте встретим, это наши гости. Приехали издалека и мы хотим... Можете выходить сюда, к нам. Конечно, вот он, прекрасный, замечательный пилот из Казахстана. Дамы и господа, наши гости покажут кыргейское гостеприимство с аплодисментами. Между прочим, дамы и господа, пилоту 70 лет. представляется юбилей, а он до сих пор за рулем. Мы вас поздравляем. Спасибо большое за то, что вы сегодня приехали к нам, приняли участие. Очень приятно. Спасибо большое. Так, Данила, мы потеряли. Вот он, гости из Узбекистана, друзья, и мы тоже горные аплодисменты. Спасибо большое, что вы сегодня приехали к нам. Пускай не такой, как всегда, солнечный бештек, но все же гостеприимствуем. Спасибо вам большое и добро пожаловать. Что? Добрый вечер, дамы и господа. Спасибо огромное этой земле, что дает такие шикарные трассы. Дима, Илья, организаторы трассы, ребята, трасса огонь. Просто супер, спасибо огромное. Спасибо всем участникам, зрителям. Bravo всем! Спасибо, спасибо большое, что вы сегодня посетили нас. Вот прям максимально громко поаплодировать, но прежде чем я назову тебя, друзья, один вопрос. Как настроение вообще люди? Э, давайте сюда! Вот. А да, покричим, согреемся, похлопаем, чтобы. Мы вместе с вами получили сегодня в первую очередь прекрасное да, удовольствие, зрелище, все сегодня приняли участие, кто-то э, за рулем, кто-то штурман, кто-то как зритель, но как бы там ни было, мы все сегодня были как одна большая команда. И я думаю, в первую очередь мы будем поощрять наших прекрасных детей. Категория АТВ за занятое третье место награждается Кузнецов, Александр, нематурные аплодисменты и АТРАШКЕВИЧ, АРИНА Вот они, наши Александр, поздравления Арина, мои поздравления Движемся далее Серебряные медали За категорией АТВ уже один человек и зовут его Плотин Кирилл. Ваши аплодисменты, друзья! Кирилл, истинные поздравления! А кто же стал чемпионом? Кто же стал победителем? Дорогие дамы и господа! Под ваши... Аплодисменты мы награждаем в категории АДВ Kids Николаенко Руслан! Ну, а вот они, друзья, наши чемпионы. Я думаю, им можно очень, очень громко поаплодировать и поздравить их за то, что они показали действительно достойную гонку. на пьедестале, на серебряном сегодня. Им и шеф Матвей ваши пурные аплодисменты, В Ответ. мы от тебя поздравляем искренне и от всей души. Дамы и господа, уважаемые гости, занятое первое место в категории эндуро, юниоры, золото, все лавры и видестал. И обладателем этой медали становится... Галаев Герман, ваши аплодисменты, друзья, вот это наш победитель. Золотая Виталь. Больше, больше, больше аплодисментов, конечно! Фотографировать наших чемпионов, поздравить их, все вместе. Я думаю, вместе с вами выразим огромную благодарность и поздравления бурными аплодисментами всем нашим финалистам, да?